Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале цветок". С вами Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим об огурцах. Почему это актуально в эту пору, в августе месяце? Потому что многие посадили огурчики, огурцы только нашлись, и начинают желтеть, и начинают поебать. И что предпринять для, для того, чтобы ваши огурцы и, и ожили по и стали давать обильный урожай, и плодоносили чуть ли не до заморозков. Можно ли это добиться? Конечно, все это можно добиться как в открытом грунте, так тем более в защищенном грунте. Но если в защищенном грунте это получается более-менее во всех, то в открытом грунте не всегда. Почему? Неудачи постигают нас при огурцов именно в августе месяце. Да все, причина очень простая. Огурец тропическое растение, ему температура надо, чтобы даже в ночную пору она не опускалась ниже плюс 15 градусов. А в августе у нас ночи бывают и 8 градусов, и 12 градусов. То есть температура крайне неблагоприятна для огурца. Так вот, по аналогии с человеком, огурцы просто-напросто такие холодные ночи, они застуживаются. Как проявляться простуда в огурцов? А очень просто. Если у людей это насмор, то огурцы начинают желтеть. Огурцы начинают желтеть, у них отмирает корневая система. И вот многие наши дачники просто недоумевают. Был огурец красивый и начал желтеть. Ну а какие причины значит, способствуют для того, чтобы ну, скорее огурцы ваши увяли? Самая простая причина, которую мы забываем, это то, что огурцы необходимо поливать только теплой водой. В августе месяце никакой холодной воды. Воду надо нагревать, неважно в ведрах, там, в бочках или где-то, нагреть водой. И только нагретой водой желательно в первой половине дня делать все поливы. Под вечер мы когда будем поливать, мы опять же застуживаем землю в ночную пору и опять же создаем неблагоприятные условия для нашего огурца. Пролили теплой водой, понятно. Ну и дальше надо же профилактикой заниматься. Что стоит профилактика? Профилактика то, что наши корневые гнили мы должны победить, для того, чтобы они не, ну, не портили корневую систему наших огурцов. Ну, где-то такие прекрасные препараты два. Вот здесь препарат триходерма, препарат фитоспорин. Оба препарата э, э, по инструкции разводим, соединяем и поливаем под корень. Ну не только может, под корень, может попасть и по листьях. Делается это просто, конечно, с лейки. Взяли лейку, до куда могли, можете дотянуться, поливайте. Ну старайтесь, чтобы эти препараты попали, попали под корень. Ну нет у вас препаратов, может же быть такое, запросто может быть. Значит, знаете следующее, что огурцы э, будут меньше желтеть в том случае, если их будет обрабатывать щелочными растворами что имеется в виду со шелочных растворов 100 грамм хозяйственного мыла на 10 литров воды или полстакана 200-граммового древесной залы на 10 литров воды все тепленькой водичкой заливаем и обильно обильно опрыскиваем наши огурцы ну если условия позволяют то небольшой там огуречник у вас то можно и пролить и под корень значит вот эти шелочные растворы как бы опять же убивают патогенную микрофлору, наши огурцы будут оживать прямо на глазах. Но не забывайте, что все эти меры, что я назвал, они как бы, ну, недолгосрочные. То есть не то, что вы сделали один раз и забыли. Нет. Эти меры надо принимать каждую неделю, предпринимать эти меры. Ну, если вам не досуг возиться с этими препаратами, что я вам назвал, все эти вот работы выполнять, тогда делайте очень просто. Опять же ставьте дуи, такие, как вы ставили весной, когда сели ваши огурцы. Просто уже большего размера можно купить, потому что огурцы разрослись уже. И накрываем серку с панбондом. Накрыли спанбондом, это если вы мало бываете, и ваши огурцы заметно под спанбондом оживут и станут давать неплохой урожай. Но если вы где-то имеете огуречник костя дома, и условия вам, вы можете каждый день открыть-закрыть, тогда на ночь огурцы лучше накрывать полиэтиленовой пленкой. Это предохранит от ночных колебаний, и ваши огурцы будут себя чувствовать прекрасно и будут радовать вас великолепным урожаем. Так что видите, способы реанимировать огурцы очень простые, ничего там, ничего там сложного нету. Ну и что, как бы тоже по аналогии с помидорами можно огурцы обрабатывать и, и молочно-кислыми бактериями. А что такое значит молочно-кислые бактерии? Они содержатся у всех молочных продуктов. Поэтому достаточно взять 2 литра молока или 2 литра кефира, или 2 литра э, сыроводки, это, надеюсь, и плюс 8 литров воды. Это растворить, и туда 10-15 капель йода. Значит, по молочным продуктам э, есть э, любители, которые концентрацию увеличивают. Значит, не советую этого делать. В своих опытах я убедился. Повышение концентрации молочных продуктов приводит к ожогам, на, на листьях появляются точки, и растения просто наоборот обжигаем. Опытным путем установил, то самая оптимальная доза – это 2 литра плюс 8 литров воды. Больше концентрацию прижать не надо. Вот таким раствором, опять же, очень полезно обрызгивать ваши огуречники. И точно так же по аналогии можно и обрызгивать помидоры. Это будет защищать их также от различных болезней. Так что используйте эти способы, получайте богатый, богатый урожай огурцов. Пусть эта культура радует вас ежегодно. До новых встреч на нашем YouTube-канале.